Как на самом деле работает аэрограф? Когда мы нажимаем на рычаг давления, его еще называют триггером, он открывает клапан давления воздуха. И воздух идет по отдельному каналу в аэрографе. А вот когда мы отжимаем нажатый триггер назад, иголочка прячется в корпусе аэрографа, и краска идет по отдельному внутреннему каналу и смешивается с воздухом на выходе таким образом возникает формируется факел выброса краски таким образом работают аэрографы двойного действия остались вопросы задавайте в комментариях